Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной связать вот такой изысканный узор с вытянутыми петлями. Смотрится он шикарно, а вяжется очень просто. В нем используются только лицевые и изнаночные петли, плюс прием вытянутой петли. Раппорт узора 8 петель и 8 рядов. Скорее берите пряжу и спицы, будем вязать вместе. Итак, для того, чтобы начать вязать нам этот красивый узор, нам нужно набрать петли кратно 4, плюс 2 кромочные петли и провязать 4 ряда. Теперь смотрите, первую петлю мы снимаем, это у нас кромочная, дальше отступаем 2 петли. И вот здесь вот спускаемся вниз в петельку первого ряда. Захватываем рабочую нить и вытягиваем вот такую длинную петлю. Старайтесь ее не тянуть, чтобы она потом у нас ничего не стягивала. Далее мы провязываем 4 лицевых петли. Вот так. Теперь снова... Ныряем спицей в это же отверстие, в эту же петельку. И достаем вторую петлю на противоположную сторону. Вот такой, такая вот галочка из длинных петелек у нас с вами получилась. Дальше отсчитываем еще две петли. Находим петельку в первом ряду, куда мы будем нырять. Заводим туда спицу, захватываем нить. И вытягиваем длинную петлю провязываем еще 4 петли и ныряем в эту же петлю за рабочей ниточкой еще раз вот видите у нас уже две вот таких вот галочки получилось все так и продолжаем дальше Вяжется этот узор очень просто, главное сильно не стягивать ниточку. И делаем последнюю вытянутую петлю в этом ряду, провязываем кромочную. Вот что у нас должно получиться. Это у нас был первый ряд. Дальше мы вяжем второй ряд. В следующем ряду у нас все петли будут изнаночные, только нам нужно вот эти длинные вытянутые петли провязать с петельками, которые стоят рядом с ними. И мы вот так вот две петли провязываем изнаночной. Дальше две петельки просто вяжем изнаночной. А вот эти две, посмотрите, если мы провяжем как обычно, у нас петля окажется вот под этой маленькой петелькой и это будет некрасиво выглядеть поэтому смотрите что мы делаем мы их берем и вот так вот переворачиваем вот теперь когда мы их провяжем у нас петля будет наверху видите поэтому первую петлю вытянутую мы провязываем не переворачивая А вот эти две петельки мы делаем разворот. Так вяжем следующий ряд. Он провязывается у нас лицевыми петлями полностью в изнаночном ряду мы также провязываем все петли изнаночными представляете Снимала для вас вот эту вторую часть рапорта и файл оказался испорченным. Поэтому у вас это будет пятый ряд, который вот здесь находится, а у меня уже какой, я не знаю, не считала. Но он выглядит точно так же. Смотрите, первую петлю кромочную мы снимаем и вот здесь нам с вами нужно зайти между вот этими вытянутыми петлями. Здесь уже у нас такие отверстия образовались, поэтому нам теперь будет легко искать место, куда завести спицу. Провязываем 2 петли. Нам нужно, чтобы у нас произошел сдвиг небольшой да, рисунка, поэтому мы сначала 2 петли провязали. И вот здесь вот я зайду вот сюда, отсюда достану первую петельку, затем вот сюда, между двух вытянутых петель. Далее провязываем 4 лицевых, четвертая, то есть вот видите, что у нас получилось. Снова заходим вот в это место прям побольше эту петлю вытягиваете не бойтесь придерживаем ее в следующую заходим провязываем 4 лицевых петли и таким образом мы вяжем до конца ряда. вот у нас осталось две петли перед кромочной достаем вытянутую петлю вот из этого места и заходим вот сюда то есть рядом с вот с этой вытянутой петлей крайней тягиваем их прямо так чтобы они были побольше Провязываем эти две петли оставшиеся и кромочную. Теперь в изнаночном ряду точно так же, как и провязывали во втором ряду, вяжем изнаночными петлями. И вот эти вот петельки мы либо переворачиваем, либо провязываем вот так вот за заднюю стенку. Ту, которая у нас правее в узоре, я провязываю за переднюю стенку, а ту, которая левее, провязываю за заднюю стенку. Либо также переворачивайте. То есть вначале мы не переворачиваем. Две изнаночных. И вот эти вот развернули и провязали так, чтобы вам было привычнее. Итак, шестой ряд мы провязали. Теперь у нас седьмой идет ряд лицевыми петлями и восьмой ряд изнаночными. Я уже не буду его показывать. В итоге вот такое красивое полотно с вытянутыми петлями у нас получилось. Использовать такой рисунок можно, например, кофточку на пуговках связать или кардиган. Для шапок, конечно же, оно не подойдет. Здесь слишком много перфорации. Вот так вот выглядит оно с обратной стороны. Такая геометрия здесь с четкими линиями. Используйте эту схему в своих работах. А у меня на сегодня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Ровных всем петелек. Пока-пока!